Друзья, всем привет! Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно, а нам будет очень приятно. Всем приятного просмотра. Несколько десятков человек собрались у посольства Белоруссии в Москве. Они протестуют против итогов президентских выборов в Белоруссии. В руках держат флаги и плакаты с политическими лозунгами. Некоторые из собравшихся стоят с цветами. На большинстве участников акции надеты маски. На месте дежурят сотрудники полиции и Росгвардии, которые предупреждают граждан через громкоговорители о необходимости прекратить стихийную акцию и не мешать проходу других граждан. Проезжающие мимо по улице Моросейка автомобили сигналят в знак поддержки собравшихся, на что участники стихийной акции отвечают аплодисментами. Помимо полиции, на месте находятся журналисты.